С каждого утюга вам рассказывают про инвестиции и о том, что же это за зверь такой, давайте разберемся прямо сейчас. Инвестиции на самом деле это не какое-то чудесное место, это отношения с юридическими лицами. В первую очередь нам нужна биржа, это место, где продаются не яблоки, огурцы и помидоры, а продаются финансовые инструменты, акции, облигации, деривативы. Для того, чтобы мы могли выйти на биржу и купить какую-то акцию или облигацию, нам обязательно нужен договор с брокером. И это второе юридическое лицо, с которым мы будем сотрудничать. Также брокер соединяет нас с депозитарием, там, где будут храниться наши финансовые инструменты. Заключаем договор с брокером, подписываем договор о брокерском обслуживании и о депозитарном обслуживании. Купив, заводим деньги на брокерский счет и даем поручение брокеру купить тот или иную акцию и облигацию на бирже. После покупки информация об этой акции будет отображена в депозитарии. Таким образом, когда вам говорят о том, что дай мне денег, и я их буду инвестировать, вы должны понимать, что это не инвестиции, это договор займа. А инвестиции возможны только через брокера.